Всем привет, добрый вечер. Э, немножко раньше хотел видео записать, Думал, погода она строится, но ну, не настроилась. У нас сегодня в Беларуси пасмурно. Но настроение солнечное. В этом видео э, хотел бы поговорить о нашем золотом э, марафоне, но без инструкций, без слайдов, без картинок. Э, на канале Generic Community, на моем канале информации более чем предостаточно по марафону. Как что? Я хотел бы говорить вот о чем наверное многие считают, что 130 долларов это слишком большая цена за то, чтобы получать пассивный доход уже через 2 месяца ну наверное 1000 долларов может для кого-то и не деньги а через 9 месяцев уже есть возможность получать и больше 10 тысяч Скажем так, да. Я послышу очень много возражений, когда разговариваю с людьми, говорят, что негде взять, вот тема интересная, вроде бы я бы зашел, но не могу больше это деньги. Но давайте остановимся на таком моменте. Есть пару вопросов. Вот, э, э, такой мне скажите, я получ, Я являюсь незрячим человеком и по, так сказать. Э, Недостатку этого зрения я получаю эти же 130 долларов ежемесячно. Тем не менее, я нашел эту возможность, я ее очень искал, очень хотел, было большое желание, и я ее нашел. Я все это говорю почему? К тому, что, наверное, если э, очень сильно хочешь, это очень большое желание, то проблема это уходит сама по себе. А человек, который говорит о том, что нет возможности, не могу найти, никто не поможет, ну, я думаю, что это говорят только те, кто, кто просто не хочет ничего делать. По, так сказать, нашему славянскому менталитету, люди привыкли, чтобы дали бесплатно, много. Ну, как, как говорится, на халяву. Что хотелось бы сказать для тех людей, которые не уверены в себе, якобы имеют желание, но нету веры, нет не надежды. Рекомендую очень посмотреть, под этим видео будет э, э, шикарная ссылочка, шикарное видео, это даже э, не то, что мотивация, это наверное, больше, чем мотивация, очень рекомендую посмотреть и принять верное решение. Э, всех благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, с вами был Антон, всем пока-пока.